Кокосовое масло я для себя открыла уже очень-очень давно И не перестаю любить его всем сердцем до сих пор а Также кокосовое масло хорошо будет для ваших волос, если они суховаты Вот у меня волосы суховаты, это проблема Кончики тоже И после того, как я прохожу курс лечения кокосовыми масками Сразу же вижу результат То есть волосы не так сильно пушатся Ну, видимо, за, за счет того, что увеличивается густота, упругость, эластичность И также сухость исчезает. Ну, я думаю, что я вас не просто говорила, а уже практически насоветовала вам обязательно купить эту баночку и попробовать масло для своих волос. Давайте сейчас разбираться, как его наносить. Ну, способ достаточно прост, именно поэтому я тоже люблю кокосовое масло, не надо заморачиваться. Берете масло, если у вас дома холодновато, то оно будет у вас твердое, необходимо его немножко погреть можно в микроволновке, но не переусердствовать чтобы оно не было горячим, или просто иногда я ставлю так в раковину, набираю горячей воды, часть масла расплавляется, наливаю в руку и начинаю втирать масло в волосы. Есть два способа, ну как всегда со всеми масками, мы можем нанести масло на часть волос, не затрагивая корни, или так как кокосовое масло очень хорошее действие имеет и на сами Волосы на и фолликул, и на кожу То есть если у вас есть зуд, какие-то покраснения на голове Либо перхоть, то очень хорошо также использовать кокосовое масло Тогда наносите сразу и на корни Но я чаще всего не наношу на корни Потому что, опять же, я не люблю отмывать долго Хотя масло, кстати, кокосовое не так долго отмывается, но все равно Дальше советую вам собрать волосы в пучок И походить так полчаса не больше. Знаю, что многие девчонки оставляют на ночь, но мне кажется, что масля... маслянистую структуру оставлять так долго на волосах не стоит. Просто потому что можно пересушить волосы. Также поры на голове забьются от масла. Ну, я не знаю. Мне кажется, что все достаточно для того, чтобы волос впитал в себя полезные вещества, достаточно 30-40 минут. Иногда, когда мне хочешь эффект побыстрее, да посильнее, я также надеваю на голову пакет, полотенце и немножко согреваю феном. Но это практически для всех масок я делаю. Так что и кокосовое масло здесь не исключение. Еще интересная, интересная штука, так как живу на море, очень часто летом волосы просто сум, сумасшедше сгорают. Понимаю, сейчас не очень актуально к Новому году, но может быть кто-то поедет в Таиланд, я не знаю, в Азию, на моря, океаны Для вас тогда пригодится, тем более, что масло там у совсем стоит дешево Так вот, вы можете прямо, когда вы знаете, что вы сегодня будете купаться и загорать Возьмите с собой масло на пляж и перед тем, как идти в море, нанесите его на волосы То есть у вас, у вас и соль не испортит волосы, и также солнце никак на него негативно не повлияет Использовать этот метод я не часто купаюсь с головой, потому что мне потом просто нереально отмыть это все от соли. Но если это делаю, то всегда делаю с помощью кокосового масла. Вообще кокосовое масло подходит для волос любого типа, но если у вас жирные корни волос, то, конечно, наносить на корни я не рекомендую. А вот если сухие, у меня. Вам прям это must have. Обязательно попробуйте. Также на основе кокосового масла создается огромное количество самых разных масок, но я вам рассказывать о них не буду, потому что сама я ими не пользуюсь. Вот как попробовала один раз курс из масок просто с маслом, то решила, что ничего туда добавлять не буду. Вот такое чудодейственное средство, простое, недорогое, используйте, и я уверена, что вашим волосам это тоже обязательно Поможет. Напишите в комментариях, если использовали уже кокосовое масло и как оно повлияло на ваши волосы. Благодаря вашим комментариям мы вместе вырабатываем какое-то понимание о том или ином способе, который, возможно, помогает мне, но кому-то он не понравился. Обязательно пишите о своем опыте, это очень интересно и мне, и тем людям, которые смотрят это видео. Ну и предлагайте свои темы для новых роликов. Подписывайтесь на канал Секреты роскошных волос, здесь будет еще много-много всего интересного. А с вами была Анастасия Мадейра. Пока-пока!